Да, нельзя, на второй этаж нельзя, туда можно. А второй этаж там чего? А что вам надо, уважаемые? В смысле? А? В смысле, чего там надо? А что вы хотели? Просто пришли в магазин. Пожалуйста, я говорю, второй этаж пока нельзя. У вас есть все это. Откуда Знаете, вы есть дедушка, 95 лет, чтобы у вас не было на Сейчас есть это у всех. Если Откуда вы же на камеру ходите, наверное, у вас все это есть. Уберите камеру, пожалуйста, от меня, я вас очень прошу. Все Давайте судей. вызовем полицию. Давай. Вызывай, зачем да. я должен полицию вызвать? Это вам хочется, вы Мишка. сами вызывайте. Не, не будь балаболом, дай полицию. Ты видишь, как меня оскорбляют здесь? Балаболом да, называют, он. да. Ты да, оскорбился, пиши Я Это все записывается тоже. Полиция. Суд там, полиция там. Я не буду полицию вызывать, зачем? Значит, не будь балаболом. Это ты сам балабол, понятно? Рот закрой. Да, сам закрой. Рот закрой. Рот закрой, Миша. Чем что ж, они провели? Здравствуйте. Что, что хочу, ты мне даешь палочку? Нюхай палочку. Как на неходить можно? тысяч. туда нельзя, туда. да? туда нельзя и на второй этаж нельзя, туда можно. А второй этаж там чего? А что вам надо, вообще? В смысле? А? В смысле, чего нам надо? А что вы хотели? Просто пришли в магазин. Пожалуйста, я говорю, второй этаж пока нельзя. А и... чего там? Ремонт. Ремонт? Нет, не ремонт, просто не надо второй этаж. В зал можно идти, пожалуйста. Вот там что-то такое происходит странно. Шабушкой. там э, женская одежда исключительно если мужик ну, не да. надо поснимать что-то поснимать По ну да а за что вы хотели конкретно просто вы если вопрос задали бы я бы скорее за... всего просто, ответил ну, заснять ассортимент одежды у нас инстаграм если что можете посмотреть у нас все а новые вещи, а у вещи у у меня интернета Instagram. нет а, скажите стоимость 50 миллионов Чужим карманом занимается 50, да. <смех> Не помню где. Ну что, пойдешь на второй тоже? Да кто же стремишь? У меня все съел на порогу. Ну хочешь тебе драсую дом? Здравствуйте. Я вот Вон тут маски еще продаются. Да, это. хоть бы сказали бы нам, что вы снимаете для чего-то поговорили бы с нами ну, ну, давайте, мы что так, так с Дом, где мы работаем модно. Нет, дом очень не интересно не дом не ваш, оставить сюда представление о себе а то так снимите, закройте дверь уйдете ну, знаешь такого подхода мы а, а как, интересно, покупатели все поступают? Они заходят. Ну, знаю, потом они покупатель, покупатель, покупатель, а по что мы не привыкли? Они закрывают двери, все и уходят. Ну так, будьте камеры ходите по магазину, знаете, так вот. А что там такое? Ну, у нас есть инстаграм, где вы можете смотреть, где мы вещи выставляем в очень правильном свете, с обзорами правильными. А давайте с другого входа. Э, Поднимаем частично и максимально. А если у меня нет интернета, нашей? нет М? инстаграма, что я должен делать? У вас есть все это. Знаете, у меня есть дедушка, да. 95 лет, чтобы у вас не было инстаграм, сейчас есть это у всех. Если Откуда вы уже на камеру ходите, наверное, у вас все это есть. Уберите камеру, пожалуйста, от меня, я вас очень прошу. Хочу. А? Не хочу. Ну, не хотите, вы тогда покиньте, пожалуйста, помещение. На О, каком основании? Потому что вы не имеете права вообще мне снимать. Я вас не снимаю. Начнем с этого. Слушай, все. Не слушай, а слушай те, да, если у тебя есть правила э, этикета с покупателем. А у тебя этикет, я вижу, с льется. У меня вау, да. Вау. Если я сейчас начну к тебе обращаться, на у тебя уши завянут. Хамло такое. Это кто вообще? Или это охранник у вас? Кто это? А ты почему он так разговаривает с нами? Кто ему дал такое право? У него в обязанности такое входит а разговаривать, так как общаться? снимать меня. Он девочек на трассе. А я, я, фиксирую. Говорю, я говорю, фиксируйте. Я не хочу, чтобы мне меня фиксировали. Но не снимаю. Хорошо. Ты мне не интересен, чтобы тебя снимать. Да, Нет, тогда надо? не надо держать камеру. Вы это специально делаете, чтобы на нервах... А что мне с ним идти? делать еще, как не держать? Не надо это. мне снимать, и вас попросил. девочек на трассе. Он... А я фиксирую. И фиксирую твое не административное надо... правонарушение. В каком смысле этого слова? Прямом. То, что я не разрешаю себя снимать... Дома будешь запрещать. Надо разрешение Дома. брать. Дома. Кому надо? Мы в какой как дом? Это ваш дом? дом. Это, Это общественное место, вообще. Общественное. Общественное, место. общественное место метро, а вы зашли вы магазин, монобренд, где что? находятся люди. Конечно. Да, плевать я хотел на монобренда. Что он тут такой? Я не знаю, там крыша какая-то что ли, я не знаю, звезда да, какая-то. Потому что если вы снимаете, если вы зашли, чихать сказали, я хотел на монобренда, Можно понятно? Зачем И, и, и зачем вас? снимать? Тогда Снимаю было не было. Снимай девочек. Снимает девочек, я имею в виду которые в стоят вы на трассе мне, на московской. Вы прекрасно понимаете. Вы мне прекрасно понимаете. Если вы сказали, можно я это сделать? 20 Да безможно, пожалуйста. я не обязан тебя спрашивать. Как не обязан спрашивать? Да, вот так вот, вот Ты как вообще общаешься с покупателем? Кто... С потенциальным покупателем, ты как вообще обращаешься да, к нему? Да? Я, я бы... нормально обращаюсь. Потому что вы на, ты? Камеру и на ты обращаешься попросил, к потенциальному покупателю, снимает девочек, еще раз повторяю. Сколько раз, еще раз нужно а повторить? С Фиксируют. Ну хорошо, не фиксируйте меня, я же вас попросил. Ты попросил? Делать. Да, а я отказал тебе вежливо. Меня. И продолжать. Только законные нормально. требования. Это нормально, в 4 Нормально. Хорошо, Выключай тогда, свои камеры тогда. Тогда, пожалуйста, мы, мы камеры держим не для того, чтобы делать, мы исключительно держим для себя, не для вас. Я тоже для себя, исключительно, но никак не для тебя. Вы считаете, что вы можете зайти в магазин считаю, да. снимать? Считаю, да. Думаю, хорошо, очень Пускай хорошо. он извинится. Пускай Ой. продавец извинится Пускай он Да, я за, буду извиняться да? за то, что я вас попросил... За то, что ты на тебя обращаешься к покупателю. Потому У откуда... тебя в обязанности я входит любез, в такое? Нет, я попросил вас в любезность не делать этого, а вы Что, не делать? что не делать? Не снимать мне камеры ваши. Снимай девочек. Хорошо, снимайте дальше, что хотите, Пожалуйста. Еще тебя буду да, спрашивать, я что я буду делать. И как работал. И тебя еще должен да, спросить, я что я хочу работать, тут заснять. И я буду работать. Не работай. Наверное, а, у меня а ну да, давайте по посмотрим. Я уже давным-давно, кстати, прекратил. Заниматься самоправством? Выдумывать законы, которых нет в нашей стране вы прекратили Слушайте, если бы вы э, пришли, да. бы сказали бы, можно а, мы будем а снимать? А мы не должны спрашивать ни у кого разрешение. Вот уважаемые зрители, вот если вы увидели где-то в интернете, в Яндексе, в 2 gis монобренда, напишите комментарии, вам это нравится, приличные комментарии, напишите вас... про них, пожалуйста а. вот, так у нас всегда все будет хорошо да, Конечно. сомневаюсь после выхода видео, как свет быть, вы как Снимайте. ты общаешься с покупателем Запрещает еще на второй этаж заходить, кто-то такой, чтобы запрещать что вам... кто-то такой, чтобы запретить меня. если вы сказали бы для чего вам что надо, для, тебе не для общения, почему я тебе ничего не обязан, это ты меня обязан, обслужить меня я и пожелать всего доброго. Все, вас Все, что входит в твои обязанности. Но ну, никак не запрещать что-то. Какой тебе документ надо предъявить? Паспорт, что ли? по своему это для потребителя Ой, информация. Да, Ты чего? Его Ты его немного не на себя берешь. По какой причине показывать потребителю да уголок нет. потребителя? Уже в себя приди. Я у себя в уме. Да не да, заметно. Тогда тоже корону нет. сними. Уголок потребителя еще по разрешению нет, по его будет предназначение Врачи не надо, не надо мне так вырубить. Кстати, я вам. Вам не нагрубил вас, наличность Ты ваш не приходит. Ты, Ты уже нагрубил, я сказал, нарушая будут... мои права. Я сказал, что не надо мне снимать Не надо подходить камеру. ко мне, дистанцию. Да, я, я не хочу, чтобы вы мне снимали в камеру. Не хоти? Уйди вон там, в каморочку, вот вы в эту вот, дверь туда, зайди, сиди там. Вы читаете, можно нормально, нормально. Вы считаете, что так можно общаться с человеком? Можно. Да? Да. Нет, я считаю, что вы а я считаю, право. что можно С тем человеком, который что-то запрещает Что я вам запретил? А что ты запретил? Вам... Ну-ка вспоминай Напряги память-то. Вот и все, лучше помолчи, лучше нет, не говори ничего. Я уже ничего не буду А говорить. ты уже звездой стал а вот интернетом. пожалуйста, вот это действующие правила торговли, ты вот как представитель магазина. Хорошо, я к тебе на «вы» обращаюсь. Как представитель магазина, расскажите, это действующие правила торговли? Это 2015 -го года. Но они действующие или нет? Вот сейчас мы живем, работает ваш вы магазин знаете, по этому правилу Я, правил я торговли? могу неправильно знать информацию, я не знаю, менялись ли правила торговли с 2015 -го года. То есть, на это правило оказания услуг, мы говорим про торговлю, то есть это услуги, если он, допустим, мне носки подшил там или штаны подшил, да, это услуги, а это вот продажа тоже куртки, которую я померял. Да этот еще позорит. Это организацию, монобренда позорит. А. Лицо компании стоит, позорит компанию. Не стыдно? Н ничем я его не позорю, да? Абсолютно преданно. На хамив вами. покупателям запретив им видеосъемку на в общественном я месте. Поставлю, не ну, на хами, да. хамство. хамство. Я считаю, что это хамство. со стороны потребителя, культура. когда вы зашли бы, сказали, можно, я буду снимать что-то, или я а, Вот так, так, раз, не раз, так не на входе не надо было сделать, Зачем вы утрируете? Вот так. Зачем вы утрируете? Утрирую. Затем, чтобы порой на колене, может разу... быть, человеку подползти, к тебе сказать, можно снимать, а? Я уверен, а можно будет вообще посмотреть, будет удостоверение а написали... свое показали? Есть какое? А, удостоверение покупателя? Нет, том, да. что а можно а ваш договор, что вы здесь предоставили, работаете? Предоставили, я 100% работаю здесь. А я 100% все Можно ваше посмотреть? Сначала ваше, и не учреждение, а удостоверение, что вы здесь работаете, подтвердите свою полномочию. Может, вы просто Нет, это, естественно административно мы это подтвердим для вас, если вот надо будет документально. это сделал, администрация наша. Под, когда подтвердите, тогда будете со мной разговаривать. Понимаете, да? поведение, законы почитайте, да, закон Российской Федерации почитайте. Почему не законно? Да потому что двадцать а же... й статью Конституции Российской Федерации это раз, сто пятьдесят второй Гражданского Кодекса это два. Хорошо. Мы можем... И Хорошо. Правила торговли, а, может, тоже ознакомиться. Это три. Вы удовлетворили свои вот, вот э, красный, свои а я не буду читать ничего Мы свои желания не удовлетворили Но, Пока что, ты не извинишься а перед чтобы покупателем чтобы я перед вами... Еще раз, вот вам показывает а закон почему... Три строчки прочитать Нет, почему я того, не чтобы стать я чуть -чуть я не чуть-чуть умнее Вот честно, я буду, что, я чуть -чуть буду обзванивать чуть -чуть все... Я буду обзванивать эту организацию монобренда, для того, чтобы тебя уволили отсюда Пожалуйста, звони. Потому что ты хамски относишься к своим покупателям Потенциальным покупателям, которые пересекли Порог этого магазина Да, Я скажу с вами, руководство обязательно, что человек методично Держал камеры перед собой И что дальше? 是。 и меня что снимал, дальше? Немая девочек на трассе. Я имею в виду, а ты не девочка, ты мальчик. Я это вот буду тоже говорить, вы тоже ну, говорите, я тоже буду говорить свои позиции. Посмотрим, что я говорю. Говори позицию. Покупатель Твоя всегда позиция, прав. Потом будет да? Да? Я тебе говорю. Это в законе написано. Что Конечно. Конечно. Вот прав. я правила, правила торговли. Ты же даже читать не хочешь. Да, да ни хрена ты не прочитал. Тебе погравкаться только и потом разойтись и все. Потом сядешь, блин, ну нас обидели мне это Нас никто не обидел. Вон задену Ту дверь, включи свет и поплачь там. Обязательно, после вас я только этим буду заниматься. Вот и, за... вот и занимаюсь. Как, как его продавца зовут? Как его продавца зовут? Михаил. Вот, зрители, теперь вы все услышали, как его зовут. Зовут его Михаил. Напишите в комментариях 2 Двагис, в Яндекс, комментарии по поводу него. И, соответственно, можете даже позвонить вот по этим номера телефона. Оставить жалобы на него, соответственно, на этого Михаила. Пускай руководство, соответственно, а займется им. Я считаю, что таких хамло не должно работать с покупателем. Управляющий отвечает, но он сейчас в отпуске, но в любом дистанционно контроля. работает. Да. Так, может, все-таки напишем судебного претензия по его поведению? Можно писать. М -м. Она, видишь, не хочет принимать тогда только с но полицией, получается. А нужно. мы на камеру зафиксируем Нет. и оставим. Тогда закрыть магазин надо было. Можно, в принципе, Тут написать, зафиксировать на камеру о том, что они отказались принять досудебную претензию, написать в Роспотребнадзор, а, и все. Что? Ну, боюсь, потом придет проверочка еще А сюда. Да, почему так разговариваете? А почему так а ты а так разговариваешь? Вы разговариваете со мной в таком тоне. А, а почему тон? ты так разговариваешь? Вы, что, Вы что, здесь я самосуд говорю? строите сейчас? Самосуд? Да. Давай вызовем полицию, ты напиши, что не особо. Да мы с тобой встретимся. Давайте в суде. вызовем полицию. Давай. Вызывай, Мишка. Зачем да. я должен полиция? Это вам хочется, вы сами вызывайте. Не, не будь балаболом, дай полицию. Ну вот, с Кириллом, да, просто да. общаемся. На громкую связь можете поставить. Алло, Даша, да. Ты видишь, как меня оскорбляют здесь. Галаболом да, называют, да. О, да. да. Оскорбился, Я позже. Это все записывается тоже. Полиция. Суд там, полиция там. Я не понимаю. Значит, не будь балаболом. Это ты сам балабол, понятно? Рот закрой? Да, ты сам ты закрой свой. Рот закрой? Рот свой сам закрой. Рот закрой, Миша. Но пожелание не будь балаболом. Он тебе сказал, вот в телефоне, ты балабол. Просто, вот на пожелание. Нет, честно, вот, блин, я даже не думал, что, я думаю, приличный магазин будет. Ну, по всему, по всей Петроградке прошли все тихо, спокойно. Mm -hmm. А единственный магазин это балабол какой-то есть. Ну пошел он телефонное право у него началось. В общем, смотрите, вы можете записать мой номер телефона. Да, пусть управляющий позвонят. Да, я ей все объясню. Будет лучшим решением. Если надо, будет, я ей под это какого? Я ей скину видео. То, как он общается. И рот мне закрывает. Меня зовут Кирилл. 89. Еще раз скажите просто, а откуда вы? С улицы. Сейчас, но вы снимаете для... Для себя. -канала, я, да? я для себя это снимал. Чтобы прийти домой, ознакомиться, может я что-то не запомню, да, вот как, например, сколько она будет стоить, эта, эта куртка. Я приду, я посмотрю дома на компьютере. А, мне она понравилась, да, я вспомнил, что она мне понравилась, я приду сюда и куплю. Но вот после вот этого ханска, обслуживания, вашего Миши, я сегодня не хочу вообще приходить. Вот по поводу вас, мы ничего против не имеем. По спасибо. поводу Миши, да, у нас есть да, претензия. Спасибо. Ну, Его обслуживание покупателю. Человек, да, и, и, и, поэтому... да, без разницы, как темпераментный, не темпераментный. Он в первую очередь должен... Э, он, да, мы не спорим, он поздоровался с покупателями, с нами, когда мы зашли. Да, это, это было. Но то, что он начал самопростым заниматься, запрещать видеосъемку, это уже, понимаете, это уже это сверх сверхнорма. И обслуживание клиентов. Он всем клиентам, даже вип-клиентам так запрещает. Ну, знаете, сколько Получается. я работаю, всегда даже стилисты приходят, группы стилистов ну. всегда спрашивают, а можно мы поснимаем? И, конечно, давайте мы вам да все покажем, все продемонстрируем на себе, на вас. Да не спрашивайте. Я, Снимайте, я прихожу вообще, на месте, куда угодно теги, я не спрашиваю. Рекламируйте нас, мы будем рады, если чем больше народа о нас узнает, тем нам приятнее. Почему из потяжка? Все, вот она все, камера, все, я все держу правда, ее прямо на видном месте. Какие-то у вас там хорошие набережные. Как... Какие какой хорошие? Какой-то компромат найти, которого у нас в принципе нет. Нет, ну если, конечно, только вы не торгуете китайской подделкой. Да, не торгую. Ну вот все все видите, торгует, а, почему, а зачем тогда запрещать? Все сделано в Вы наоборот должны наш... были, да пожалуйста, снимайте. Вот ателье, смотрите, да. какие у нас модели. Пожалуйста, а, снимайте. Вот об этом и речь-то, пожалуйста, снимайте. А он чем начал заниматься? Само не снимайте. Все секреты наших моделей показали. У нас ну, столько интересных трансформеров, которые да, вот вот, вы... Вы, вы бы даже не догадались. Что вот это за вещь? Это у нас здесь умчает. Сейчас мы уйдем, да? Вы им объясните. Я хорошо. Все, ладно. Всего вам доброго. Вам я пожелаю удачи. Возможно, даже карьерного роста. А вот Миши, к сожалению, я такого не пожелаю. Ни счастья, не удачи, ни карьерного роста. Я извините, если я вас обидел. Обидели. Вы извините, я не хотел вас обидеть. Я надеюсь, что вы исправитесь в плане вот этого. Я никогда не, не разрешу себя снимать. Мне Начали. было это неприятно, в первую очередь. То, что мне запретили в общественном месте видеосъемку. Ладно, люди, приходите, когда хотите. Снимайте, что хотите. Мы вас уже знаем, мы вас уже будем встречать на других коллег вопросе совсем по другому да вы при такти скажешь себе это для меня работа что у вас у вас никто вас никто больше не работает все Михаил вам я не знаю вот девушке я пожелал удачи да карьерного роста как можно больше продаж но мое мнение по поводу вас оно остается без изменений все очень удачай вот так Я вот. Вот. <смех> вот так. Ну, хоть он извинился, Михаил, но у меня остался небольшой сам. Поэтому э, делайте выводы вам. Всем удачи. Всем пока.